Северная Осетия не первый раз подвергается атакам террористов. Эта республика у нас форпост России на июле. Но эта террористическая акция, даже в ряду жестоких нападений прошлого, занимает особое место. Потому что объектом нападения стали дети. И поэтому, Александр Сергеевич, должен вам сказать, что сегодня вся Россия, вся Россия переживает за вас, скорбит вместе с вами, благодарит вас и молится за вас. Еще в Москве я сделал некоторые распоряжения по поводу дальнейших наших действий по выявлению всех лиц причастных к этому террористическому акту. Дал указание блокировать город, закрыть государственную границу на участке Северной Осетии Лави. Провести адресные проверки по выявлению всех лиц, причастных к террористическому акту. Закрыть административные границы республики. Одной из целей террористов было посеять межнациональную вражду и взорвать нам Северный Кавказ. Все, кто будут поддаваться провокации подобного рода, будут рассматриваться нами как соучастники террористического акта и пособники террористов. Я прошу всех здесь присутствующих, и министра внутренних дел исходить именно из этого. Давайте сейчас поподробнее остановимся на ситуации, поговорим о ней и наметим наши ближайшие шаги. Но, конечно, отдельная тема будет потом. По оказанию помощи всем пострадавшим, семьям погибших, по оказанию помощи и республике, и городу. Цель и целью здесь останется министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Кужидович Завтра сюда, в город, приедет министр здравоохранения и министр образования. Нужно составить списки всех людей, которым нужно оказать помощь и поддержку. Да. Александр Сергеевич, мы сделаем все, чтобы помочь людям, оказать им помощь в лечении, в здоровья. Если вы считаете целесообразным отправить детей на реабилитацию, мы сделаем это в самое ближайшее время, как только позволят их здоровье. И детей, и взрослых на лечение и реабилитацию на любые лечебные заведения профилактические заведения страны я хочу сказать что народ проявил выдержку мужество, собранность и в вашем присутствии я хочу поблагодарить наших врачей и те кто имеет специальность работать в таких условиях врачей МЧС Министерства здравоохранения поблагодарить наше учительство которые все были действительно рядом с этой школой с учениками ну и теперь конечно мы обязаны каждый день говорить жителям правду показывать по мере поступления фактов все так как было на самом деле для того, чтобы почувствовать всю опасность и масштабы замыслов террористов. Ну и, конечно, хочу поблагодарить всех тех, кто работал в штабе. А что касается сотрудников специальных подразделений, это отдельный разговор. У нас, к сожалению, много потерь. Конечно, мы рассматривали все возможные варианты развития событий, но не готовились к штурму. Это события, которые... События развивались достаточно быстро и неожиданно. По своей собственной логике. Спецподразделения МВД Республики проявили мужество не жили в себе. Они выполняли свой долг.